здравствуйте добрый вечер в этом коротком видео хочу вам рассказать про работу для инвалидов про группу инвалиды ищут работу и для кого она создана вообще она создана для того чтобы вот читаем правила еще раз вот эти правила довольно таки простые простая вакансия простые Требования на вакансии могут быть сложные, но по крайней мере, э, хотя бы примерно обязанности, примерно зарплата, город и условия работы. Вот, для группы создана для трудоустройства инвалидов, в основном на дому, а может быть и не на дому, да, для кого как. Вот, и не только для того, чтобы заработать, но и быть полезным кому-то. Вот. И я со своей стороны, как модератор, хочу рассказать, э, что у меня же тоже был э, тяжелый путь поиска работы в интернете, э, в сети, и в итоге я ее так и не нашел. Я работаю так, как по здоровью я могу, я работаю не в интернете. Вот, в интернете есть, э, есть вообще для инвалидов, да, в интернете и не в интернете. Например, для меня вот, это, вот этот путь, да, я его прошел практически весь. То есть все сайты заработков, буксы наши, зарубежные, почтовики буксы, что это такое? Вы заходите, выполняете задания, смотрите рекламу, часами сидите, на ваш счет тихонечко капают рубли, вы их выводите, ну, то есть, получается, там, если вы задание выполняете посложнее, там, это кто умеет. Кто-то говорит, и 50, и 100 рублей можно заработать. Но это надо сидеть, портить глаза. Смотрите рекламу совершенно вам ненужную, нужную, не интересную, ради того, чтобы вам капнуло, там, 7 копеек, или, может быть, даже 0,2, я не знаю, чего там две доллара, да, ну а, может быть кто-то, да, а, действительно это не лохотроны, буксы, почтовики, это не лохотроны, это просто сайт для заработка, для такого, для начинающих. Более умные люди делают сразу такой сайт, где написано: Ой, как хорошо зарабатывать там-то, там-то, там-то, и дают и вообще могут не делать свой сайт, а сразу говорить: вот заработайте там и там, и кидая свою ссылку реферальную. А реферальная, что такое? Вы заходите по ней, регистрируетесь, вы уже получается там работаете. И может быть, даже вот я на таких сайтах был сам рекламодателем, то есть я свои сайты сам выставлял в рекламу, я платил деньги. И э, тот человек, под ссылкой которого я зарегистрировался, он получал какие-то проценты. То есть, естественно, люди сразу смекают, что чем часами сидеть, надо дать реферальные ссылки и э, как можно больше, как можно разных везде. И э, ловить, <coughs> так скажем, дурачков, которые будут дальше на них работать. Ну, или не совсем дурачков, новичков, неважно <смех> главное главное что это не лохотрон это просто такая работа вот есть лохотроны действительно лохотроны где вы вам что-то обещают много вы что-то делаете а потом выясняется что вам надо внести какую-то сумму для того чтобы что-то там вот это лохотроны точно есть такие да были в свое время может быть и сейчас есть не знаю задания реклама это все прекрасно Потом экономические игры я участвовал. В какой-то я посадил кустик чая, и, наверное, у меня там уже плантация выросла. Я не знаю, я забыл, честно говоря. Динозаврики, по очень прекрасному. Был такой <coughs> был такой сайт. Ну вот, и на птичках до сих пор. На птичках мои птички несут там яйца. У меня несколько фур уже, наверное, яиц. Но просто туда, да, я вложил туда свои деньги. 200, что ли, рублей или сколько. И теперь, ну, в общем-то... Осталось мне там доплатить до тысячи, и я могу там еще кэшпоинт есть. В общем, сложная система, не буду вам объяснять. Но если бы я дал свою реферальную ссылку и рассказал бы, что на этих птичках вы заработаете, там выведете, там да, и люди бы зарегистрировались, я бы, конечно, за... может быть и заработал, а может и нет. Но это тоже своего рода пирамида денежная. Вот про пирамиды мы вот сейчас перейдем опять же к сетевому бизнесу и пирамидам. Что я имею против? Я ничего не имею против, не работать в этих системах. Ну, как сказать, ничего не имею против. Если брать, например, косметику, то я как бы за отечественного производителя. И на ну, Фаберлик, да, отечественный производитель, но не за продажи сетевым, так сказать, образом. То есть в плане прямых продаж, да, в плане пирамид. А за обычные магазины, где я могу купить, выбрать, пойти, купить порошок, мыло, пасту, абсолютно, там, нашей, допустим, или вашей же местной, местной какой-нибудь фабрики. Фаберлик, конечно, тоже фабрика, они тоже стараются, как бы, работают, производят, а они не виноваты, что у них такая вот система, как бы. Вот, а про пирамиды, про пирамиды. Но есть же э, в основном, да, вот такие косметические, есть разные товары. И я совершенно не против, чтобы инвалиды э, работали там, кто у кого есть опыт э, или там навык такой в, в продажах, кто хочет заниматься продажами, кто хочет предлагать, кто хочет приглашать. Пожалуйста, но вот что я хочу э, просто показать. Просто показать я хочу пирамиду, да? Вот, допустим, кто-то основал. Основатель, неважно, какая-нибудь, какая, какая вот вы можете посмотреть, сетевые компании любые. Посмотрели здесь, вот основатели, один или несколько. Они начинают, один человек начинает э, продавать, допустим, он пригласил двух или трех, или может быть сразу сто, или сразу там сколько-то, да? То есть этот товар все равно здесь товар. Вы как бы не говорите, что продаж тут нет. Тут приглашают в бизнес, значит надо покупать, и вы сами знаете. И как бы меня не надо убеждать, что вы же, не, вы же все равно покупаете. Да, я покупаю зубную пасту, туалетную бумагу, порошок покупаю, ну и все, и слава богу. И кто-то хочет покупать через эту сеть, покупать, участвовать в бизнесе. Ну, хорошо, а, а при, чем тут, при чем тут я вообще, или, допустим, кто-то кто из участников группы нашей? Если они не хотят этим заниматься, кто хочет, тот уже занимается. То есть это было создано компанией да, не один день, не два дня назад. То есть, вот это было создано сколько-то, десятков лет назад, да, или 10 лет, или еще больше, да. Может быть, какие-то старейшие компании, там вообще счет идет. И то есть, вот говорят, там, ну, золотые там директора, серебряные и так далее, и так далее. И вот идет это с того э, еще... С того времени, да, на верхушке пирамиды, каждый приглашает поскольку, тот приглашает еще поскольку, тот еще поскольку, то то есть каждый строит свою, свою веточку, свою сеть, свою, свою вот эти вот, свою и тот, кого вы пригласили, строит тоже свою, и, соответственно, куда текут все денежки, текут, они все здесь, здесь что-то остается, здесь побольше, здесь... Здесь побольше, здесь поменьше, здесь... Вот тут начинается уже э, людям, чтобы заработать, да, говорят, сразу вы не заработаете, надо работать. Надо приглашать, надо приглашать. Товар надо реализовывать этот, который производят компании. Но это естественно, конечно, надо, раз его производят. Вот приглашают, приглашают и э, так далее. Здесь уже собирается неимоверное количество людей ну помните тоже все что были каталоги да и до сих пор есть до сих пор где то встречаются в метро люди передают эти товары как бы и у них своя как бы такая ну как бы своя своя культура они они все это возводят здесь сразу как машины поездки за границу, ну, не сразу, естественно, но все это, если у вас своя хорошая сеть, вы нормально, хорошо заработаете, неважно, инвалид вы или нет. Важно только одно, хотите ли вы в этом участвовать и умеете ли вы продавать, умеете ли вы Предлагать товар, а не просто строить какую-то сеть, которая ничего продавать не будет, а будет только приглашать и приглашать и приглашать до бесконечности. И вот набирается, ну допустим, 100 тысяч человек, хотя эта цифра может быть и больше. И каждый из них пускай пригласит 20. Уже получится 2 миллиона человек. Из 2 миллиона человек тоже им нужно, чтобы заработать, приглашать и 2 месяца, и 3, может даже полгода приглашать. Пригласят они 5 или... Ну, в идеале, чем больше человека приглашаете, и они делают покупку, с этого же идут деньги. А с чего? Не просто же с каких-то мифических людей, которые подписались э, под по вашу команду. Нет. А с того, что они купили этот товар. Эрифлейм, Поберлик или любой другой, не какой товар. Э, прямыми продажами, да? И вот уже 40 миллионов. А потом эти 40 миллионов должны, как вы сами понимаете еще по 20, да пусть даже по 10, и так далее, и так далее, это уже через какое-то время, что у нас получается? У нас получается, как бы заканчивается все население Земли, а вот эти вот люди зарабатывают уже очень и очень мало. Да, есть люди, которые зарабатывают хорошо, у них своя, своя сеть, и они уже зарабатывают. От тех, людей, от, от тех людей, которые находятся, допустим, по, ну, даже не посерединке, а вот где-то вот уже внизу. Потому что они продолжают покупать и продолжают приглашать. И, конечно, вот те зарабатывают, но вы подумайте о тех, кто вот там, потому что они уже все Люди заканчиваются, и они уже как бы, понимаете, это выбор каждого человека, где покупать ему нужно. Допустим, ту же эту несчастную зубную пасту или порошок. Вот, но дело не, не в этом, дело не в, даже не в качестве и не в цене, а дело просто в том, что э, в сетевом э, вообще бизнесе, в сетевом бизнесе люди э, как бы геометрическая прогрессия, да, и э, заканчивается просто население Земли, и уже все как бы все. Больше приглашать некого. Все, кого. Хотели пригласить? Все уже приглашены, все уже купили. Все, кто хотел заработать, заработали. Все. Хотите вы работать в этой сетевых компаниях? Это не лохотрон, это просто как бы такая, такой вот есть продажи, Вот продает завод, делает зубную пасту, ее везут магазины в разные, и вот люди приходят и покупают. Я захотел в этом магазине купить, допустим, там порошок, э, порошок, там миф. А кто-то пришел и купил вот тут-то, я не знаю, какой-то, тайт какой-нибудь. Неважно, что он купил там, зубную пасту, лесной бальзам. Да? Вот, и никто, никто, никто нет, нету здесь такой сети. Завод работает, производит. Да, люди что хотят, то и покупают. А здесь вырисовывается такая некая, можно сказать, да, структура. Ну, я не скажу, что фанатизм, но просто немножко, да, у этих людей немножко голова, она немножко где-то, я не знаю, в каком месте. Ну, они просто думают вот об этом, они все в этом, понимаете, они все вот в своем каком-то немножко, ну, можно сказать, что фанатично, не фанатично, я не знаю. Просто они выбрали, им это нравится, они это любят. Вот. Но если, если брать э, низ пирамиды, да, то мы видим, что э, посчитаем, да, сколько, когда она закончится, люди новые, конечно, рождаются, но не так быстро, как приглашают. И вот вы представляете теперь, что вот все вот эти вот компании, все, все, все. И все вот эти вот люди, все-все-все, в нашей маленькой группе инвалиды ищут работу. И я сижу, это 24 часа в сутки, публикую, публикую, публикую. Причем все они ищут друг дружку, ну, можно сказать, и конкуренты, допустим, друг у друга. Представляете себе, что будет твориться в группе. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот э, почему я э, отказываюсь модерировать группу, в которой есть вакансии сетевых компаний. Вот как бы так. Я, если они там будут, я, я просто не буду ее модерировать. Вот и все. Вот. Я думаю, создатель, создатель группы со мной согласен, потому что, ну, представляете, он создавал-то совершенно для другого. Вот. Это да, это я. Это я. Корейский, корейский язык у нас так вот опрос я сделал для того чтобы понять что что кому нужно, кому не, не нужны но я модерировать действительно это все дело здесь у меня модерация быстрая здесь я долго не трачу времени здесь я долго как бы модерирую там три года или сколько это просто захожу просто модерирую публикую да стараюсь, стараюсь чтобы было Хороший, хорошие вакансии, да, были э, резю, резюме, все публикую э, вакансии, чтобы было все понятно, чтобы если кто-то пишет, что это лохотрон он узнал, да, то мы разбер, разбираемся с этим. И поэтому, поэтому, вот что я хочу сказать, да, второй э, способ. Второй способ ⁇ это конкретная работа для конкретного заказчика. Это вот к чему я веду. Вот я считаю, что все это, все это. Кто хочет, да и пожалуйста. Но просто у нас в группе это и не публикуется, потому что это просто невозможно. Представляете, все эти реферальные ссылки, все эти, все эти игры, все эти биткоины, сколько их, да сайтов таких сколько сетевых и все вот это все вот это хотите идите но это просто невозможно публиковать в группе модерировать поймите вы наконец что это невозможно чисто физически вот а конкретная работа для конкретного заказчика это проще здесь надо что-то э, знать да что-то уметь естественно и здесь надо знать и уметь но здесь гораздо проще э, Человеку, да, ему нужен обзвон, или перевод, или наполнение сайта, или какая-то работа, это что касается в интернете. Вот даже здесь показано, что, допустим, нужно. Уверенный пользователь ПК. Допустим, интернет-маркетинг. Что это интернет-маркетинг? Ну, конечно, тоже может быть продажи через интернет, но не сетевые продажи. А продажи через интернет существуют, конечно. Лидогенерация, то есть конкретный, э, есть даже для инвалидов обучение, лидогенерация. Вот к чему я веду, если вы хотите в интернете работать, вам будет проще работать, если вы будете что-то знать. Фотошоп, допустим, или, допустим, программа, или какая-нибудь реклама, там та же в гугле, в, в яндексе, да, или все, что, вот допустим, здесь написано. Ну, вот он, он пишет партнерский реферальный маркетинг. Ну, конечно, конечно, это дело такое, такое, э, так скажем. В общем, да, если вы что-то из этого знаете, пишите. Ну, реферальный э, дело. Дело я говорю, потому что один э, реферальных ссылок может быть великое множество, и поэтому их публиковать тоже невозможно все в группе. Вот, и также может быть SEO-продвижение, заработок на канале YouTube, может быть, может быть, и работа с обучением, а также колл-центры, диспетчера и все это, все это, все это. Кто э, программист, тот может заниматься любыми делами по сайтам, да, создания и так далее, и так далее. И также работа у нас не в интернете. Подработка по любой специальности. Курьер, портной, ручной, труд, сувениры, вязание, шитье и так далее до бесконечности. То есть, кто может выполнять работу не в интернете. Но дело в том, что у нас очень много людей, которые, которые не могут выполнять работу не в интернете. Но все равно стараются кто-то, может быть, выйти. Какие-то есть заработки. И среди моих друзей, которые работают на нормальной работе, Бывает, они подрабатывают, допустим, в съемках, в киносъемках, да, и, ну, в общем, все, что я могу найти, допустим, я берусь за подработку курьерскую, также за какую-то, как, какая найдется, да, я берусь за это, вот. А модерирование, это у меня, как в качестве, в качестве просто мне, мне хочется, чтобы инвалиды действительно нашли достойную работу, вот, вот это все, я считаю, это, это проба про пера. А бизнес-пирамиды, это просто бизнес-пирамиды, про них я уже рассказывал. Вот. И не обижайтесь, что я, что я их как бы сюда определил. И здесь я определил просто некоторую такую область, которую невозможно модерировать в нашей маленькой группе. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь в другие группы, и их очень много. Обращайтесь в другие группы, и там, пожалуйста, да, а в комментариях или где-нибудь еще, и меня обвинять в чем-то, ну, вы сами понимаете, я сам инвалид, и я сижу просто вот, стараюсь, стараюсь донести какую-то, не знаю, идею, идею, да, что учиться чему-то это гораздо лучше, чем... Если у вас, конечно, есть э, такая, ну, жилка коммерческая, именно в продажах вы хотите развивать свою сеть, обучать, рекламировать продукт, вот, то это, конечно, все хорошо. Но всех вас, все вы э, в этой маленькой группе не поместитесь. Вот, поэтому, как, как бы я сделал такой опрос, чтобы не было никаких претензий. Вот. Так что всем спасибо, всем удачи и желаю всем найти работу хорошую. Наконец, да, ура. Аминь.